«Печально ли осень?» В ответ «Конечно!» Ведь столько поэтов сошлись во мнении. Смотрю, как роняет листву черешня, Но нет в ней ни страха, ни сожаления. Беседуют птицы в саду негромко, Их гомон сменился речитативом. Быть может, решают головоломку Печально ли осень, или красиво. Размеренно дождик стучит по крышам, Смывая с души суматоху лета. Как будто хозяин прибраться вышел, Чтоб в доме его стало больше света. Осенняя тихость царит повсюду, И звуков, и чувств поражает стройность. а я Говорить неустанно буду, Она не печальна, она спокойна.